ILS – Your Bilingual Future Здравствуйте! Сегодня мы разберемся в тонкостях нескольких очень известных глаголов чувств, таких как Like – любить, нравится Love – любить, обожать Hate – ненавидеть Enjoy – получать удовольствие от чего-либо или наслаждаться Would like – would love – бы хотел а также их отрицательных формах. Для начала скажу, что все они используются только во временах simple. Это значит, что в present simple мы прибавляем к этим глаголам окончание s. В отрицании и вопросе добавляем do, does. Например, I, you, we, they like. He, she, it likes I, you, we, they don't enjoy he, she, it doesn't enjoy do I, you, we, they hate does he, she, it hate эти правила мы с вами уже знаем Самое интересное нас ждет тогда, когда нужно прибавить еще одно действие сразу после этих глаголов. К примеру, вам нужно сказать ⁇ Я ненавижу летать ⁇ Летать ⁇ это второе действие, которое следует за глаголом ⁇ ненавижу ⁇.⁇ I hate flying ⁇ Глагол, который следует за ⁇ hate ⁇ или другим глаголом из нашего списка, приобретает окончание ing in для того чтобы показать процесс я ненавижу процесс полета she loves reading magazines она обожает читать журналы чтение как интересный процесс ей нравится they enjoy visiting museums они любят ходить в музей. Им нравится хождение по музеям. She doesn't like chatting on the phone. Ей не нравится болтать по телефону. Сам процесс времяпрепровождения. Все общие и специальные вопросы мы также строим по схеме present simple. Do you enjoy staying at home? Тебе нравится сидеть дома? What do you enjoy doing in your free time? Что ты любишь делать в свободное время? Очень часто love, like, Hate, enjoy ставится со вторым глаголом в форме ing, когда мы говорим о действиях, процессах, от которых мы получаем удовольствие. I like playing computer games. Я люблю играть в компьютерные игры, то есть получаю удовольствие от игры. She loves shopping. Она обожает ходить по магазинам. ILS. Your bilingual future